Вот это вот первый мой двигатель, типа двигатель Адамса, разобранный весь уже, вот это второй был, тоже типа Адамса, с фотодатчиком, трагисторы, ну а это ведение вот такой аккумулятор два дня заряжает он как все ровно скрипит болтается Ну а вот, Теперь у меня солнечные элементы есть. Эксперимент. Получение энергии из печеньки. Вот один электрод подключен. Подключаем второй электрод. Раз. Работает. Светодиод. Тадам! Отключаем, не работает. Подключаем, работает. Вот школьный курс Фики. Ты из пакета вынял.